Это Ольга Гусева. В 2018 году Россия заняла пятое место в мире по числу смертей онкологических больных. Ежегодно Министерство здравоохранения и каждый регион в отдельности закупают очень дорогие препараты для лечения редких, в том числе онкологических заболеваний. Эти лекарства должны выдавать пациентам бесплатно по назначению врача. Звучит хорошо. Но часто пациентам приходится месяцами выпрашивать положенные им лекарства у чиновников, вести с ними долгую переписку и убеждать их выполнить свои обязанности. Это Ильсияр Ислямова. У нее редкое заболевание. В апреле врач прописал ей французский препарат Маптера. Международное название Маптеры – ритуксимаб. В России ритуксимаб тоже производится, но под названием Ацелбия. Он дешевле и менее эффективен. Но петербургским властям наплевать на эффективность, ведь главное то, что сделано в России. И чтобы поддержать отечественного производителя, чиновники отказали Ильсияр во французском препарате. Подобная бюрократия уже закончилась плохо. В Саратове глава штаба Путина пожаловался в прокуратуру на региональную общественную организацию инвалидов, больных с сахарным диабетом. В итоге она закрылась. В результате наплевательского отношения Минздрава 28-летняя девушка умерла из-за того, что просто не получила необходимые лекарства. И чтобы не умереть, больным зачастую приходится самим покупать лекарства на огромные деньги. При этом из-за своей болезни они часто не могут полноценно работать, поэтому деньги приходится занимать у знакомых или брать кредиты. Но самое омерзительное здесь то, что препараты у правительства есть, и пока чиновники занимаются бюрократией, у лекарств просто-напросто заканчиваются срок годности. Например, в июле в Петербурге нашли 2000 упаковок просроченных лекарств для онкологических больных на 130 миллионов рублей. А два месяца назад прокуратура нашла на другом складе те же препараты уже на 300 миллионов. У них тоже истек срок годности, и их придется теперь просто уничтожить. А вот на Ильсияр Комитет здравоохранения Петербурга решил сэкономить, и даже российского препарата предлагала только одну дозу вместо требуемых четырех. Комитет поддержала и вице-губернатор Анна Митянина. Ильсияр Исламова пожаловалась на чиновников в и тот с ней согласился. Но Комитет продолжал стоять на своем, пока наш штаб не помог Эльсияр составить еще одну жалобу. Теперь на игнорирование предписания Росздравнадзора. После этого Ильсияр получила французский препарат, который ей прописал врач, и теперь проходит курс лечения. Эта история закончилась хорошо, хотя на переписку с чиновниками ушло несколько месяцев, то есть один курс лечения был пропущен. Но в этом году есть снова понадобится лекарства, а значит эти круги ада повторятся. Но это еще не все. В следующий раз получить Маптеру будет еще сложнее. Комитет здравоохранения Петербурга для продвижения российского препарата снизил максимальную стоимость одной ампулы до цены российского аналога. Французский препарат стоит около 57 тысяч рублей, а российский – 38. В прошлом году комитет был готов потратить 63 тысячи рублей на ампулу, а в этом году только 41. Именно поэтому Маптеру в этом году не закупили, а значит, пациенты остались вновь без качественного лечения. Должно ли так быть в социальном государстве? Да ни черта не должно! Почему чиновники из Комитета по здравоохранению решили заниматься геополитикой вместо лечения людей? Вопрос остается открытым. Они защищают рынок от иностранных препаратов, не глядя на их эффективность и рекомендации врачей. И самое мерзкое в том, что АЦЛБИ как раз и была в числе тех протухших препаратов, которые прокуратура нашла на фармацевтическом складе. То есть, фактически, государство потратило наши налоги на покупку лекарств для нас, а потом отказало нам же, пациентам, которые в них нуждались. И в результате у препаратов истек срок годности. Деньги потрачены впустую, пациенты остались без лекарств, а наказания никто не понес. Все остались при своих должностях. Так не должно быть. По факту действия городских чиновников, которые привели к нарушению прав граждан в сфере охраны здоровья, мы обратились в прокуратуру Санкт-Петербурга. Мы требуем привлечь к ответственности вице-губернатора Анну Митянину, которая отвечает за здравоохранение, председателя комитета по здравоохранению Михаила Дубину и Любовь Полякову, директора государственной фармацевтической базы, где обнаружились те самые просроченные лекарства. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и включайте уведомления о новых видео. Вместе мы будем бороться с несправедливостью и воровством.